Приветствую всех на нашем канале. Сегодня я хочу продолжить разговор об интернет-магазине Garden Zone и его поступления. Это чебушник и дейце. У нас уже есть ролики, которые, когда я рассказывала на делала ролик, рассказывала, как за ними ухаживать, как высаживать и вообще, какие виды бывают. Сегодня я их объединила в одну группу. Чубушник лимуана Шништурм. Это кустарник, который высотой где-то 2,5-3 метра. И цветы у него махровые, величина цветов доходит до 5 сантиметров. Вы представляете, какая красота? Имеет необыкновенный ананасово-клубничный аромат. Вот такой вот красивый кустарник. И самое главное, что цветы у него не только одиночные, как у обычного чубушника, а собраны в кисть, то есть получается целая кисть вот таких необыкновенно красивых махровых цветов. Вот этот сорт, он достаточно редкий. Цена такого красавца составляет 235 рублей. И Дейцея, ДЦ из сорта Кандидисима. Это тоже сорт кустарника, который высотой достигает где-то два с половиной метра, но в нашей средней полосе, конечно, таких размеров она никогда не достигнет. Это где-то полтора метра максимальная высота и цветки у него. У нас, я рассказывала про детей, у которой сиреневые были цветки, а это необыкновенно белые, махровые, причем, вы знаете как, не просто махровые, а густо махровые, то есть это прям вот настоящий такой колокольчик, в котором собрано тысячу тысяч колокольчиков, вот ну, по-другому никак не скажешь. Необыкновенно красивый, имеет легкий тонкий аромат. Я уже рассказывала, что Дейцея этот кустарник, который в наших условиях, средней полосы, зимой достаточно сложно, но очень быстро восстанавливается. То есть мы обрезаем побеги, которые подмерзли, и она быстро очень восстанавливает свою зеленую массу. Но, к сожалению, цветет она на побегах прошлогоднего прошлогодних побегов. Поэтому на зиму ее, конечно, укутываем, укрываем, но поверьте, оно того стоит. Это необыкновенно красивые зрелища, особенно вот таких вот махровых цветков. Побеги вот у этого сорта Дейцея плотные, прямо стоячие, то есть под воздействием дождей побеги не склоняются, несмотря на наличие вот таких огромных красивых цветов. Цена Дейте и шершавой составляет 225 рублей. Это на сегодня все. Оставайтесь с нами, делайте удачные покупки. Всем пока.